В последнее время очень часто мне люди задают вопрос про кросс-минусацию, потому что раньше они настраивали многие с кавычками, сейчас, когда с кавычками настраивать не актуально, приходится работать с минус-словами. А где минус-слова, где открытые фразы, там же и кросс-минусация для того, чтобы наши ключевые фразы не конкурировали друг с другом. И я решил все-таки видео записать на эту тему, потому что не у всех есть полное понимание картины. Итак, вопрос звучит следующим образом. Когда фразы добавляешь в окно группы, он добавляет сам минуса поэтому кросс-минусовка она актуальна потому что как увидел этот человек и многие другие директ автоматом это делает но здесь есть момент директ автоматически кросс-минусует слова и фразы только внутри конкретно взятой группы давайте я поясню это на живом примере переходим в яндекс директ Создаем холостое объявление и добавляем туда следующие фразы. Квартиру, купить квартиру, купить квартиру Москва, купить квартиру Москва-Бутова, купить квартиру Москва-Бутова или дом. И давайте посмотрим, что у нас Яндекс.Директ сделает с этими фразами, как он их прокросс-минусует. Мы видим, что внутри группы он каждой фразе добавил минус-слова. Квартире он добавил минусом «купить», чтобы первая фраза не конкурировала со всеми остальными. Ко второй он добавил минус-слова «Москва», чтобы не конкурировала вторая фраза с 3, 4, 5 и так далее. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что да, Директ делает кросс-минусацию внутри конкретной группы, но он не делает, кросс-минусацию с другими группами. И если вы собрали полотно ключевых фраз и не сделали общую кросс-минусацию на все полотно, то у вас кросс-минусация, по сути, так и не будет сделана. И директ ее вам не сделает. Поэтому вы либо довольствуетесь кросс-минусацией внутри отдельно взятых групп, таким образом ваши фразы некоторые могут конкурировать с фразами из других групп. Либо вы с помощью специальных сервисов, которых куча в интернете,